Эйо, привет всем! Сейчас смотрим новый ролик. Хомы. Поехали! Эй! Привет! Поехали! КВ-6 ВС лабораторный монстр. Ну посмотрим. КВ-6 без лба. А, вот, все. Это и есть лабораторный монстр. Ну, короче, какой-то непонятный. Он какой-то органический, что ли? Он в там рос. <музыка> ну что, сейчас узнаем его силу. Его мощь! <музыка> не скорее, блин? Он убьет. Как-то вот так, как будто забинтовал, Да. Ну да, он такой весь золотаный. Сейчас ты у меня попляшешь. Он-то свеженький. Еще и стенки так нормально пробивают. Куча М -м -м. у него оружия разного. Он такой Но... тоже не маленький. Ну, ну что вы не видите? Ну блин, ну он едет. Ух. Да, задницу. неужели увидели? Я думал, он сильнее будет стрелять. А <свес> что он сразу такой агрессивно нападает? Он же просто только из капсулы вылопился. Обязательно сражаться надо. Я поехала, не знаю, там поесть. <свес> Удобно. М -м -м. Силовое поле. А у кого сейчас такого нету? Ну только мощь. Железный поле у него. Так он же горит. туши себя, во, нормально. Ну, какой -ш -ш. универсальный, что с собой. Как национальных памышки попашекать, знаешь, так пуш. Old Spice. Я на коне. Ладно, ну ты же мастер, можешь подлетать себе. Угу. Мне кажется, она стреляет в эту пушку, которая биополис создает. Ух ты, она мощная. Снова лопаем, а? Только починили, блин. Совсем рядышком. Даже стрелять стоишь. не может, но спрятался бы. ПВ 6 сложно пробить о нормально нормально вот эту хорошо бы сбить вот это очень мощная пушка ну Да, верхний сбей а можно просто на таран на таран пойти может, он может такой достаточно мощный поздравить. ну главное успеть в темку приехал ехать о верхнюю надо было стрелять блин 22 давай, давай, давай ну нет вот в эту стреляй пушку сняли. Прикинь, представила, что это голова его друга. Сейчас он вообще злой, дико. А. Достаточно было просто очень сильно разозлиться. О, так жижа полилась с него, в который О, он тонн. стрелял, в плазма какая-то. Ну, ну, нормально, нормально. Подлутал. Удобно, удобно. Сам себе мастер. сейчас такой, да не меня снова, блин. А что было бы хорошо. хорошо, если бы не взяли этого лабораторного монстра и снесли, взяли бы у него бы оружие себе. А он взял его и разрушил оружие. Ну а что ты сделаешь, ты Жалко. не можешь его просто так взять. Ой, а там еще столько их, ё-моё. Да фига, представь, они все пробудят. Я чувствую, что следующая серия будет борьба со следующим монстром. Мне кажется, будет, борь... а представь, если будет не один монстр, а целая эта армия. Там их много. Там их много. А как тогда он победит? Ну, нужно. Много сил, много злости надо. Я нужно не будет знаю. Надо придумать, хомяк. Да, будет тяжело, я думаю.